Я Лора Ингрэм. Это ракурс Ингрэма из Вашингтона сегодня вечером. Спасибо, что присоединились к нам. Тупой, еще тупее, самый тупой. Это в центре внимания сегодняшнего ракурса. Хорошо, к сожалению, глупость сегодня стала самой быстрорастущей растущей отраслью в Америке. И нигде это не проявляется так ярко, как в академическом мире. Когда результаты не имеют значения, важен только процесс. Результат. Дети не умеют читать или считать. Учителя боятся устанавливать объективные стандарты, они не хотят обидеть родителей и администраторов, таких как Вандербильд, эти женщины, не могут утруждать себя составлением или корректурой собственных электронных писем. Так вот, эта чушь равенства и разнообразия не делает нас лучше. Она не делает нас умнее, сильнее или более сплоченными, как нация. Это делает нас глупее, слабее и более разобщенными. Други Другими словами, подготовка следующего поколения мыслителей. Говорите об ужасающем. Однако есть некоторые признаки того, что эта система начинает разрушаться. Обратите внимание, что некоторые из первых должностей, которые сокращаются предприятиями прямо сейчас, во время этого экономического спада, это отделы разнообразия и консультанты. Проще говоря, в этом нет никакой ценности. Учить молодых людей негодованию и ярости – это тупик, как бы вы на это ни смотрели. Если они впадут в умонастроение, что все подстроено, что Америка систематически расистская, другими словами, по мнению Джо Байдена. Это приведет только к провалу отчаянию и ненависти к собственной стране. Деканы в Вандербильте вышли из образа мыслей идеи, и они были обучены расовой и этнической бойкости, а теперь рассмотрим последнее постыдное откровение из области высшего образования. В Андербильте – одном из самых популярных университетов в стране. Два заместителя декана отдела справедливости, разнообразия и инклюзивности школы Пибоди были пойманы за то, что заставило бы большинство студентов отчислиться. После трагических убийств в университете штата Мичиган Николь Джозеф и Хасина Махудни почувствовали необходимость разослать электронное письмо по всему кампусу о стрельбе. Одна проблема в том, что они использовали приложение с искусственным интеллектом, чтобы написать его за них. Бот использовал типичную болтовню и выражение. Недавние расстрелы в Мичигане являются трагическим напоминанием о важности заботы друг о друге, особенно в контексте создания инклюзивной среды. Эти женщины были такими неряшливыми и ленивыми, что не заметили мелкий шрифт в конце настоящего письма, в котором говорилось «Пара Фрейиз из открытого». И я из чат ГПТ, языковая модель искусственного интеллекта, личное общение, февраль, упс. С тех пор школа принесла извинения. Тупое еще тупее. Но они, очевидно, не читали статью недавно, опубликованную в The Atlantic Яном Богусом под названием «Чат ГПТ глупее, чем вы думаете». Через мгновение мы объясним, что это не просто глупее, чем вы думаете, но и более предвзято, чем вы думаете. Но в заявлении декан школы образования Вандербильта Камала бинбоу сказала, что ее офис проводит полный анализ последовательности событий, которые привели к отправке электронного письма. И отметила, что два декана будут. Отойдите от своих обязанностей. Отойдите назад. Одна декан сказала, что хотя она поддерживала мнение бота, призывающего к такой инклюзивности. Что же, она признала, что требовала пладжи и извинилась. Хорошо, как у них вообще есть работа в университете. Вандербильд выгнал христиан из кампуса, если только не христиан. Кристианам не разрешили возглавить группу. Это великолепие Вандербильта в наши дни. Приложение для обеспечения справедливости и инклюзивности в наши дни повсюду. Квоты в области медицины? Прямо сейчас менее процентов врачей в США идентифицируют себя как чернокожих или афроамериканцев. Необходимо сделать еще больше, чтобы убедиться, что наша рабочая сила врачей здесь, в США, отражает разнообразие, наблюдаемое среди пациентов. Пациенты с большей вероятностью последуют медицинским советам врача, если у них есть ощущение, что их услышали и поняли. Таким образом все это играет определенную роль в реальном улучшении общественного здравоохранения. Они показали диаграмму со всеми. 2% врачей коренных американцев. Точка. Вы поняли, в чем дело. Вопрос, думает ли кто-нибудь из политиков на капиталистском холме или генеральных директоров компании из списка Fortune 500, что они выбирают врачей. Когда оказываются в реальной чрезвычайной ситуации, исходя из соображения разнообразия, скажем, для операции на сердце, или они выбирают своих врачей, основываясь на репутации и заслугах, и это мышление, как мы знаем, стало доминировать во всей демократической партии. Оно доминировало в Белом доме Байдена и в Штатах, управляемых демократами. И посмотрите, что с ними происходит. Они процветают. Теперь, если мы подадимся мировоззрению идеи, позади останутся не только Нью-Йорк и Калифорния, но и все.